Это единственная система мифов, в которой не поковырялись ни четками, ни кадилом, ни любым другим прибором. Даже монахи, имеющие отношение к к исландским корням, к исландской земле, не рисковали вносить что-то свое. Даже монахи. Хотя там от переписчиков чего только не ожидаешь. Велика была потребность возможно, уже во время христианизации Северной Европы не только богов выбелить, да, хотя в этом уже не было нужды, но и героический эпос как-то отбелить. А все почему? Потому что каждый из правителей да, он себе традиционно родословно от какого-нибудь бога донаметил. Да Понятно, что не напрямую он от бога, а у него еще было тысячи различных пращуров. И у этих пращуров, конечно, деяния были, но не всегда святые, да? они по-разному свои вопросы решали. И вот, конечно, все эти саги, все эти песни, предания, они остались, и вы будете их читать, читайте, обязательно читайте понимая о том, что и там, в общем-то, не совсем отбеленные предки-то получаются. Да? Они и грабили, убивали, иногда воровали, и иногда ошибались. Но вот что более страшно, совершить ошибку или солгать о ней? Солгать, что не совершал. Что более страшно? солгать, а потом всем рассказывать, что этого не было. Вот те, кто донесли до сегодняшнего дня северную традицию, были уверены, что ложь в любой форме. Она не просто тяжела, это, это что-то такое, что, Истончает душу. Это что-то такое, что уже необратимо. Вот стоит только один раз солгать, и затянет тебя эта змея, затянет, и вырваться уже было невозможно. Самое страшное была последняя ложь. Вот та, которая зависит от тебя. Вот можно сказать, что мой предок там не убивал. Да? Но это будет еще одна ложь. И она страшнее той, которую сказали до тебя, что не убивал, а ты знаешь, что убивал. Все можно исправить, можно очистить себя от лжи, если сказать правду. И об этом, по сути, в речах Высокого Один и красной линией он это передал своим потомкам. Ребята, жизнь сложная, все бывает. Да? И не всегда мы мудрые, не всегда понимаем, как правильно поступать. Но если мы будем честны, вероятность попадания в правильный поступок более вам доступна, чем если вы будете юлить, лгать, лжесвидетельствовать, даже самому себе лгать. Не надо. Поэтому они и были такие наивные, честные, ругаясь со своими богами. И если им что-то было не по нраву, они прям богам вот так сразу вот в деревянное лицо и говорили: «Не нравится мне, не, не, не, не то ты делаешь, что дурь ты затеял один». Вот, вот, совсем вот Фрей, ты уж совсем ты уж прям уж не знаю, вот, как-то совсем. И это им не просто прощалось, это, это было правильный поступок, потому что если у тебя есть на сердце чего-нибудь, так ты не таи это там, ты, ты скажи, неважно, кто перед тобой, друг, брат, сват, бог, король, конунг, не конунг, раб, все одинаково имеют право на правду. И вот это очень важно. Когда мы с вами будем погружаться в это пространство, мы должны находиться в этом состоянии. Потому что самая жуткая ложь, это ложь самому себе. Притягивать за уши, говорить не-не-не, это не я, это обстоятельство. Вообще этого не было, на это можно не обращать внимания. Да, я вот тут, конечно, гадость сделала, но я не буду, пожалуй, об этом никому рассказывать и сам постараюсь как можно быстрее забыть. Не бывает лжи в спасении, не бывает лжи в угодничестве, вернее, это все бывает, но это... Это не по-человечески, люди. Это не по-человечески. Если мы хотим быть достойным тех сил, которые, которых мы взыскуем, мы должны стать подобны им. И поэтому честность, откровенность, хотя бы с самим собой, это будет важно. Что-то не нравится, скажи. Нравится, скажи. Получилось, скажи. Не получилось, скажи. Важно, это важно. Это вот вам такое мо напутствие.